Всем привет! Разрослись у меня розы. Их нужно срочно переварить. А то они у меня просто... Здесь вот уже... Вот бутон набрала. Здесь вот у меня розочка распустилась такая. Они прям у меня уже... Корешочки видны. Сейчас я пересажу чуть побольше в горшочки. Вот такие горшочки. Им достаточно будет. На дно керамзит обязательно. Грунт я купила специально для розы. Сейчас хожу за ним. Вот такой грунт. Хороший. Чуть допарзу оснахотом. Ну, начнем вот с этой. Методом перевалки Ой, они у меня тут давно сидят уже. Вот. Корневая у них хорошая, видите, уже у меня в дренажное отверстие оставили вылазить. Не намного большой горшочек, достаточно. Прекрасно. Я их поливаю каждый день, наверное, даже утром и вечером. И они у меня стоят, я вам покажу в конце, как они у меня стоят и где. Я их не опрыскиваю. У них хорошо и так как бы если вот их начать опрыскивать, у них потом на листьях появляются пятнышки такие коричневые я их просто поливаю без опрыскивания хорошие пустики конечно возросли у меня. тоже постоянно цветут побеги вытягиваются, но я пока их не хочу обрезать, пусть они такие будут, конечно же, розы любят солнце, но я их в часы притеняю, жалюзни немного, чтобы они... потому что когда сильно прям солнце на них падает, они также начинают немножко ввять. Вот видите, вот здесь вот листочек немножко свернулся. Из-за того, что солнце. Но опять же, если солнца им не будет хватать, они не будут свести. вот такие вот они. Их очень любит паутинный клещ. Но у меня до них не добрался. У меня, видимо, он весь на плюмере живет. Так что ему розу не интересны после плюмерии. Ну вот вторую сейчас красавицу перевалю. И также такая с мокота. корневая вообще отличная вот, -то у меня на ну, здесь тоже без палец наверное будет подсыпать Так, такой Роза. нежный. Сейчас я их сношу в душ, обмою за одним горшки и их полю, потому что они у меня прям такие, знаете, сухие. И ничего страшного, даже если на цветы попадает в Ну, конечно, нежелательно, но там всего у меня 20 точек. Ну, если так как бы все равно же дождь есть на улице. Также попадает ничего страшного. Теперь я унесу их на место. Ну, вот. Они у меня стоят вот в таком поддоне, Там керамзит, и я всегда у меня там вода. Это чтобы им влажность была здесь. И вот сейчас я их сюда и поставлю. Ну, все всем спасибо пока пока ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал